Здравствуйте! Сегодня 12 ноября 2019 года. Последний заморозок был у нас в первых числах ноября, с того времени прошло 12 дней. Вот как выглядит мой виноградник. Когда листва на винограднике после заморозка подмерзла, только тогда я начал эту листву срывать. Что меня побудило снять видео сегодня? И на какую тему? Когда обрезать виноград? И какие сроки должна производиться обрезка виноградных лоз? И начал копаться в научной литературе, чтобы было это обосновано. Правильно ли я поступаю или нет, когда делаю обрезку на своем винограднике после первых заморозков. Ну, хотя бы спустя неделю времени. Давайте мы разберемся научно обоснованным материалом. Я буду применять материал, изжатый из книги Гоголя Яновского. Я думаю, что ему можно доверять. Нормальная лоза считается вот такого размера, имеет вот такие междуузди. 14-15 сантиметров Если между узли вот такое тонкое Это свидетельствует о том Что этот виноградный побег по каким-то факторам Плохо развивался На следующий год для плодоношения Оставляем вызревшие побеги Диаметром от 6 до 12 миллиметров И с хорошими между узлями Факт того остается, что она должна быть вызревшей Почки, как видим, хорошо набухшие Здесь вот, лоза вызрела вот, Хруст даже будет идти вот, где, вот видим, хруст идет. Где нет хруста, это лоза не вызревшая. Поэтому до этого времени глаза хорошо вызрела. Зеленый хороший оттеночек она имеет, соответственно, и так далее. Почему обрезку виноградных лоз необходимо делать после осеннего листопада, не тогда, когда мы ускоряем этот процесс, когда именно сама природа этим распоряжается. И поэтому обрезку виноградных лоз я не спешил делать, пока первые морозы не дали о себе знать. сделала вот такую выписку из книги Гоголя Яновского. И теперь давайте зачитаем. В конце вегетационного периода, несколько раньше осеннего листопада, в корнях виноградных лоз замечается накопление запасных питательных веществ. Главным образом крахмала, сахара, белковых веществ, а по исследованиям Александрова и Макаревской, и масла в незначительном количестве, благодаря которым еще до начала пробуждения вегетации в конце холодного периода года начнут развиваться корневые мочки. И только за счет этих запасных отложений и начнется весенняя работа роста виноградных побегов. В теплых регионах, где зима незначительна, а именно не опускается ниже нулевой отметки, по наблюдениям Александро и Макаревской показали, что перемещение крахмала и прочих запасных веществ органов виноградной лозы происходит в течение всей зимы. А в северных регионах наоборот, в течение вегетации виноградного куста. Так или иначе, следует иметь в виду, что при невозможности накопления с осенью виноградной лозой запасных пластических веществ в корнях, равно как и в остальных наземных органах, задерживается не только весенний рост, но и уменьшается и плодоношение последующего года. Если лозы были отлегчены слишком большим урожаем или другими природными факторами, ранее морозы, засуха и прочее, то в таких случаях запасные питательные вещества в корнях, например, почти отсутствуют. Они не были выработаны в достаточном количестве листьями. А в результате неизбежно трудный год для жизни растения. И особенно ценным будет удлиненный промежуток времени между окончанием сбора винограда и опадением листьев. Так как работа на земных лозы и листьев выльется в большое накопление запасных веществ в корнях и побегах винограда. Все это нужно иметь в виду виноградарю при создании плана ведения виноградного куста, его обрезки, применении удобрений и лечения. Период покоя виноградного куста начинается с момента окончания осеннего листопада. Характеризуется постепенным замиранием заметной внутриклеточной работы во всех частях виноградного куста и накоплением питательных веществ, заполняющих при благоприятных условиях все ткани и растения. За их счет пойдет развитие молодых органов весною. Вот такую работу мне пришлось проделать и поискать, чтобы было научно обосновано, когда делать обрезку виноградных побегов. Или, так сказать, обрезку виноградных лос осенью. Тут каждый решает сам. Как делать обрезку виноградных кустов, у меня есть видео. Ссылка будет дана вверху. С вами был канал Делаем Сами. 36. До свидания.